Помогите! Пожалуйста! Получилось! Ты хочешь видеть свою девушку, но она сейчас в душе! Что скажешь? Пора это заканчивать, а? Выключи его! ⁇ Красатый паучок! ⁇ Иди к папе! Пойдем. Джейн хочет побить Не так быстро <свят> <свят> <свят> Иди к папе Поски вкусно. Прощай, паркер, сколько Мари Джеймс может сдерживать эхай. Почему, Веном? Почему ты вернулся? Ты должен это знать, Спайдермен. Вспомни научную выставку. На этот раз, плохой парень, ты... Ты идиот! Вспомни, вспомни еще раз тот день. Я был с тобой в толпе, а чужак Спайдермен был на сцене. Он обманул нас обоих. А сейчас нас столкнули друг с другом. Ты прав. Мэри Джейн! Я поймал тебя. Ты и твоя жена невиновны, Паркер. Виноват я. Виноват я. Виноват я. Виноват я. Виноват я! Виноват Виноват я! Да я убил тебя! Паркер! Просто it вытащи it меня out. отсюда! Сейчас! Эй, спокойно, дамочка! Вспомни, где ты находишься. Иду, дорогая! Итак, мы партнеры. Но только сейчас нужно проучить этих техноворов, пора отомстить за похищение моей жены. Ну же, одна небольшая ошибка. Я же извинился. Ладно. Итак, самозванец может менять форму. Это либо что-то таинственное, либо технология. Я подумал именно про технологию. Кто же в этом сомневался? Эйнштейн. Но кому же понадобилось красть технологию Октавиус? Я знаю, я знаю. Подводник? А, подводник. Ты что, шутишь? Великий Тор. Ты что, с ума сошел? Не отвечай. Галактус? Забудь об этом, Эдди. Мне понадобится помощь Джеймоса. Мы идем к нему. Джеймос? Джеймос? Ненавижу Джеймаса. Ты болван. Мы не будем видеться с Джеймосом. Мне нужна его база данных. А мы залезем все? Пошли, лад.